Не плачь, душа, что так сложилась жизнь, ведь мы с тобой неопытные были, хоть и старались мы примерно жить, но иногда по глупости грешили. И кто теперь с нас спросит за грехи, кто за ошибки, цену нам назначит, а то добро, что отдавали мы, оно ведь тоже что-нибудь да значит. Не плачь, душа, напрасно слез не лей, нам не за что ругать свою дорогу. Грехи ничтожны, а добро ценней. Оно как пропуск в рай и в милость к Богу. Что не сбылось, о том не вспоминай. Судьба, наверное, так распорядилась. Ты с восхищением новый день встречай. Живи с любовью, что бы ни случилось.